Леди и джентльмены, всем привет, с вами Макс Трепьев Сегодня мы с вами находимся на моем любимом Олимпийском квартале, вы знаете, да, прекрасно Что у меня здесь есть квартира Ну и так как мы активно занимаемся этим комплексом То у нас здесь есть ряд инвесторских предложений С ремонтом Те самые недорогие квартиры, куда вы уже можете заехать И жить, и при этом пользоваться Всей центральной инфраструктурой города Сочи Здесь, вот, почему, например, именно я Выбрал, да, этот комплекс, потому что Здесь огромное количество внутренней коммерции Сюда уже потихонечку начинают заходить какие-то кафе Сёрф-кофе, я знаю, что здесь будет, и что отсюда до центра идти, ну, типа 10 минут, ты находишься уже в нем, причем по равнению. Я просто хочу вам показать, думаю, что вы уже много видели видео про Альпийский квартал, что у нас здесь есть. Поэтому пойдемте посмотрим несколько квартир, я думаю, что они вам понравятся, ну, и если что-то заинтересует, то ссылки будут у нас указаны внизу. Господа, квартира 45 квадратных метров, как много черновых таких мы свое время продали. На сегодняшний день вот добрались до квартиры с ремонтами. Их очень много на сегодняшний день здесь есть. Можно повыбирать, но вот а, действительно хороший представитель. И это 45 метров, как я уже сказал, распланирована она вот в такую вот студию с этой части и с отдельной спальней в этой стороне. При этом то, что вы видите на сегодняшний день, это еще не окончательный вид. То есть здесь еще установится кровать, это все будет входить в стоимость, занавески. Здесь еще будет стол стоять вот в этой части. И на самом деле она очень хорошо спланирована, то есть здесь ну, вдвоем, втроем спокойно можно разместиться. Диван раскладывается, место, где приготовить все есть, причем и кухня также скомпонована, то есть здесь у нас духовка стоит вот такая, посудомоечная машина уже ждет вас и варочная поверхность. Причем здесь знаете, какой большой санузел? Сейчас я вам покажу. Вот такого он размера, то есть ты заходишь, у тебя здесь прям много что можно разместить. Здесь, значит, выводы по стиральную машину, причем стиралку можно сверху еще и сушильный шкаф поставить. То есть все это спокойно здесь размещается. Ванна, прям за нее зачет. То, что это не какая-то душевая кабина, полноценная ванна. Ну и вообще, вот именно сам санузел прям просторный, хороший. И напротив у нас есть вот такая часть под место под хранение, то есть под входную и гардеробную. То есть здесь есть закладные, но вы уже сами ее скомпонуете так, как вам надо. Может вы там захотите, там, не, не знаю, там по сноуборды что-то заложить и так далее. И также есть еще одна зона хранения, она также не сформирована, сверху и закладная, вот сюда размещается. Так вот, на сегодняшний день эта квартира стоит 15600, это там 342, по-моему, тысячи за квадратный метр, и она действительно неплохая. То есть если вы хотите именно жить в центре, вам нужна такого хорошего размера однокомнатная квартира в готовом исполнении, чтобы заехать и жить, то welcome, пожалуйста. Это еще одна альтернативная площадь У меня была у самого такая планировка Здесь в альпийском квартале И это вообще она идет 47 квадратных метров Но по выпискам она там идет 45,8 Что-то в этом духе Здесь, значит, у нас два окна. Раз, два. И вот такого размера у вас получается кухня-гостиная. То есть это прям такого хорошего размера однушка. Ну, не хорош, среднего, так скажем. То есть у вас большая студия, сюда размещается какой-то э, стол, то есть обеденный телевизор, все это спокойно здесь делается. При этом она прям очень комфортная, потому что у вас вот такого размера сама идет гостиная и вот такого размера идет спальня. Причем эта спальня сейчас как бы кажется немножко пустоватой, да, такой. Сюда нужно поставить шкаф-купе, а вот здесь вот можно сделать большую рабочую зону с полочками, как-то это все сформировать. С этой части у нас расположен санузел, вот так он выглядит. На сегодняшний день вот эта квартира стоит 16 200 и огромный кайф что вы сразу заезжаете и живете в ней. Почему? вы с эстетикой Но это не все, у меня есть еще что вам показать Пойдемте. Еще одна точно такая же По планировке квартира, только зеркальная Чуть-чуть с другим ремонтом Я, кстати, вам забыл рассказать, что по сути Во всех квартирах теплые полы есть Вот, теперь я об отличиях Здесь у нас белая вот такая кухня Чуть-чуть в другом стиле исполнен дизайн Но по сути все материалы те же самые И по сути планировка такая же То есть здесь у нас комод, здесь у нас кухня Также она полностью комплектована Все здесь есть вот так она выглядит. Диван стоит, все замечательно. С этой стороны у нас такая же спальня. Также закладная здесь есть, можете шкафку установить и здесь можете рабочую зону собрать. Все уже скомпоновано. Ну и зеркальный с такой салон. Цена такая же: 16 200 на сегодняшний день. Пойдем дальше. А это, господа, квартира уже чуть-чуть побольше: 62,3 конкретно здесь площади и вообще. Если есть желание, то можно разделить это все в двухкомнатную квартиру То есть у вас будет вот здесь вот такая стена стоять и здесь будет у вас отдельная э, кухня То есть у нас вот Миша купил точно такую же квартиру э, в соседнем просто крыле ну раз в раз, то есть у него вот тут стоит стена, здесь у него детская, а здесь у него спальня То есть по сути то же самое И вот у него точно так же санузел, точно так же гардеробка Сейчас я вам это все покажу, расскажу Значит вот у нас основной вход в саму квартиру И здесь вот, как вы видите, у нас большая такая кухня-гостиная Конкретно этот вариант больше распланирован для двоих то есть большая площадь хорошая, вам вдвоем здесь будет комфортно, но если хотите именно сохранить ремонт, то вы можете поставить сюда стену из гипсокартона, не нужно здесь ничего там выдумывать, какую-то кладку, что-то там долбить и так далее, то есть просто из гипса закладывайте и делайте. И вообще как вам картинка? Смотрится хорошо. Мы, к сожалению, не будем ждать, когда человек закончит сверлить соседнюю стену. Но, тем не менее, можно вот сюда, кстати, вынести еще обеденную зону, небольшой такой столик. Ну, просто у Миши вот точно так же сделано. Смотрится хорошо. По компоновке, значит, здесь все то же самое. Посудомойка есть, варочная поверхность есть, духовка есть, все размещено. Здесь нормального размера ванная. Никакие там душевые кабины, а прям полноценная, хорошая ватная Вот так она выглядит Рядом с ней расположена гардеробная И вы тут уже модулями соображаете, как вы что хотите сделать Вывод под стиралку, опять же стиралка И сверху может у вас разместиться именно сушильный шкаф Ну и вот такого размера спальня Все как положено Как-нибудь, когда вот Миша у нас закончит именно заезжать мы зайдем к нему, просто покажем, как он сделал, и она реально очень хорошо получается. Вообще, это, наверное, одна из лучших планировок. Я помню, когда сам выбирал себе квартиру, хотел именно такую. Почему? Потому что здесь пять окон. Раз, два. Вот там вот у нас находится 3, 4, 5. Очень светлая, очень хорошая квартира, и она планируется как угодно. Здесь она распланирована вот так. Еще раз напомню, 62,3 квадратных метра, полностью готовая квартира к заселению, очень красиво смотрится, стоит на сегодняшний день 20 миллионов 700 тысяч рублей. Можете ее вот рассмотреть. Одна из таких немногих красивых и эстетичных. Вы, господа, посмотрели 4 квартиры, которые в Альпийском квартале представлены. Это далеко не все, что у нас есть. У нас здесь есть специальный человек. Вон она стоит. И по сути по Альпийскому кварталу собрана вся база, которая вообще есть. Поэтому вы не стесняйтесь, звоните, если хотите черновую, то они есть, хотите двушку черновую, тоже есть. Все, в общем, что угодно здесь есть, вы, главное, обращайтесь. Ну и по тем квартиры, которые сегодня вы увидели, также цена на самом деле хорошая, звоните, пишите. С вами был я, Макс Репьев, мы находились в Альпийском квартале, что в центре города. Вам всем удачи, всех благ, хорошего настроения и пока.